Приветствую вас, Девы! Давайте же сегодня посмотрим, что вам принесет месяц август. Если говорить об основных его энергиях, то начало месяца может быть достаточно напряженным. Особенно в делах, связан, связанными с дальними дорогами, путешествиями, либо с иностранными контактами. Также до 7 числа будет формироваться напряженный аспект к вашему дому работы – здоровьем могут возникнуть некоторые трудности сложности связанные с вашим здоровьем это могут быть травмоопасные дни поэтому соблюдайте особую осторожность на дорогах смотрите под ноги с 9 по 11 будет формироваться квадрат от урана к солнцу это могут быть какие-то неприятности связанные с тайными встречами, какими-то закрытыми контактами, помещениями закрытого, организациями закрытого типа. Может быть, здесь будет посещение поликлиник, больниц. И с 12 по 14 Солнце будет входить в оппозицию к Солнцу, к Сатурну, что еще раз подтверждает какие-то определенные сложности, связанные с вашим здоровьем, либо, здоровьем, либо работой. Уделите этим сферам особенное внимание. Середина месяца обещает быть достаточно спокойной и гармоничной. К концу месяца, 24 числа, Вран станет ретроградным. И эта сфера дома, которая, за которую отвечает девятый дом, это высшее образование, это дальние дороги путешествия, это туризм, это иностранные языки, это вопросы философии. Дальние дороги. Здесь все кроется в девятом доме. И именно по этому дому аж до 20 числа января будет множество возникать неожиданных ситуаций, которые придется очень быстро решать и подготовиться к которым будет практически невозможно. Невозможно будет их предугадать, предусмотреть. Конец месяца с 25 по 27 Солнце будет формировать напряженный аспект к, к Марсу, будет формировать к нему квадрат. Это еще один указатель на травмоопасную ситуацию, связанную с дальними дорогами в путешествиях. То есть, начало, первое месяца и конец неблагоприятны для каких-либо а, длительных переездов и, в принципе, контактов. Ну а сейчас перейдем в рубрику «Любовь» и посмотрим, как будут обстоять дела на любовном фронте. Ну, сюда еще и финансы тоже будут касаться, потому что Венера отвечает и за финансовый успех в том числе. С 5 по 7 Венера будет образовывать благоприятный аспект от вашего дома дружбы к дому партнерства, к седьмому. Но ну, здесь шикарные аспекты для того, чтобы с кем-то помириться, познакомиться, полюбиться, улучшить ваши взаимоотношения с уже имеющимися партнерами. Вы будете очень на это настроены. Присмотритесь к кому-то из вашего ближайшего дружеского окружения. Возможно, там есть человек, которого вы до сих пор не замечали, а там живет любовь. Далее с 7-9 будет формироваться аспект от Венеры к Плутону. Плутон будет находиться в вашем символическом Пятом доме. Дом, отвечающий за любовь, хобби, увлечения. Здесь возможны какие-то страсти, ревность, ситуации, когда чувства переваливают над арциональным разумом. Пожалуйста, не принимайте в этот период каких-либо важных решений. Будьте осторожными и спокойными. С 11 числа... Венера перейдет в лев, во Льве он будет, Венера будет очень открытой, очень лучезарной, будет настроена на партнерство и на красоту отношений. Готовьтесь к получению подарков, готовьтесь к щедрости от ваших партнеров. С 16 числа, ну, можно сказать, 15, 16, 17, 18 вы будете о себе, о себе ощущать действие такого аспекта, как Венера, Трин, Юпитер. Венера в вашем 12 доме, секретов всего скрытого явного. И 8 дом отвечает за чужие ресурсы. Ну, здесь варианты такие, как получение, может быть, необходимых ресурсов. Материальных, на которые вы рассчитывали. Здесь возможны приятные романтические встречи, которые принесут вам много радости. Возможно, зачатие на этом периоде, кто имел какие-то проблемы по здоровью, выздоровление. Также здесь возможно новые встречи, новые знакомства, но они будут носить ну, такой, знаете, неофициальный, скрытый характер. Но, тем не менее, будут приносить вам очень большую радость. Конец месяца, 26-27, будет несколько напряжен, поскольку будет снова формироваться такой вот там квадрат, очень большой, который... Большой квадрат, не там квадрат, а большой квадрат, который говорит о задействовании... Смотрите, видите, он подсвечивает. Вот так он выглядит, и так его части, из которых он состоит... Ну, самым главным образом этот квадрат влияет так он дает распределение энергии крайне негармонично придется проходить какие-то различные испытания для того, чтобы достичь желаемой цели ну, будет двигаться не так легко и спокойно, как этого хотелось бы но тем не менее это ненадолго поэтому вполне можно это пережить главное этот период использовать без принятия каких-то резких и неожиданных решений. Хотя по Урану сделать это будет достаточно трудно. И вот здесь снова у вас рисуется ситуация. Квадрат между Венерой, Сатурном и Ураном может говорить о том, что... Какие-то ваши действия, связанные с дальними дорогами, с лицами иностранцами, с иностранными лицами, также может быть для кого-то это поступление в вузы, они могут быть связаны с определенными неудачами или какими-то препятствиями. Теперь перейдем к теме работа и социальная активность. Начало месяца, 4 числа, Меркурий перейдет в знак зодиака Тева. Это ваш знак. Здесь он чувствует себя достаточно комфортно и активно. Это начало благоприятного периода для взаимодействия с вашими партнерами, для начала их либо новых проектов для распределения финансов, для работы, для учебы, для путешествий. Ну, учитываем также аспекты к 9 дому, о которых я говорила ранее. Особенно будет для этого благоприятен период с 15 по 16 число. Ну, можем взять день чуть раньше, например, там с 14 по 17. В это время Меркурий будет образовывать благоприятный аспект Курану и чем поможет вам решить вопросы, связанные с дальними дорогами, с путешествиями, с переездами, а также с партнерами издалека. 20, 21 и 21, 22. Здесь возможна ситуация, когда вы можете в чем-то обмануться или, ну, например, поверить Кому-то из вашего окружения Из вашего партнерства Человек может вас обмануть Но все-таки здравый смысл будет преобладать Поможет вам в этом Ваша личная активность А также кто-то Из вашего любимого окружения из тех ну, может быть, дети вам помогут, может быть, человек, которого вы давно хорошо знаете и доверяете. Ну, тот, кто вас любит, поможет решить вопрос, связанный с обманом в партнерстве. С 26 по 20, о, извините, просто с 26 Меркурий переходит в весы. Весы это ваш дом денег. Я думаю, что вы начнете активно действовать, расширять свои контакты в плане поисков, в плане поисков заработка и будете получать необходимую для этого информацию, начиная с 26 числа. Будете больше опираться на потребности ваших партнеров, на их пожелания и на вашу конкурентность. 13-14 числа будет благоприятный период для тех, кто работает сам на себя и готов рискнуть. С 20 числа Марс переходит в Близнецы. В Близнецах он очень активен, он распыляется своей энергией на желание постичь все и сразу в плане информации. Для вас Близнецы это 10 дом, связанный с карьерой. И здесь очень важно не браться за много дел одновременно, а сосредоточиться на нескольких основных и самых главных. Тогда это вам принесет ожидаемый успех. Теперь перейдем к смене лунных фаз. 12 числа состоится полнолуние водолея. Водолеем для вас управляется темой здоровья. Значит, будьте внимательны и бдительны в отношении своего здоровья. Соблюдайте все меры осторожности. 27 числа. Будет новолуние в 9, чем активизирует ваши вопросы, связанные с финансами и их правильным распределением. Ну, на этом, надеюсь, мы прогноз заканчиваем. И желаю вам благоприятного месяца. Надеюсь, что он будет хорошим, пройдет без потерь. Благодарю вас за ваши лайки, комментарии. Подписывайтесь, пожалуйста, на канал. Это помогает его продвижению и до встречи в следующих прогнозах.